Мальчишка, тоненький, как прутик, Уже который раз на дню, Да тошно деду рук крутит И тянет к вечному огню. И дед, огромный суту, Телохранитель малыша, Встает с окрештатанного стула И одевает теплый шар. Так, по знакомому маршруту, Едва касаясь белых блин. Берите больше парашюта, мальчишка, тоненький летит, игрой забавный, увлеченный, Слагачий на распев, на мраморный, синий черный, цветами убранной доске, Каладзе, Саников, Егоров, Алиев, Радченко. Братун, районный центр, старинный город, 44-й год, июнь. Мир озарен 9 мая, а мальчик с радугой в глазах Читает слух, не понимая, что рядом дедушка в слезах. Все.